доброго времени суток я игорь черноусов приветствую вас на своем канале это видео я записываю по просьбе участников моего тренинга по партнерским продажам тренинга который я назвал точная и проверенная система заработка для интернет новичков тренинг проходит 60 человек на данный момент и по ходу прохождения тренинга появляются вопросы которые требуют дополнительного освещения и один из вопросов который я обещал осветить это как работать одновременно с несколькими аккаунтами с одного IP имеется в виду аккаунты в социальных сетях в качестве инструмента автоматизации продвижения в социальных сетях я рекомендовал использовать сервис GitBot применительно к одноклассникам. И если вы продвигаетесь одним аккаунтом в одноклассниках, это, конечно, хорошо. Но если вы одновременно продвигаетесь десятью аккаунтами, это, естественно, в 10 раз лучше. Но чтобы работать с несколькими аккаунтами, нужно знать некоторые правила и ограничения. Я, конечно, бы вам рекомендовал в первую очередь начать с форума GitBot, почитать вот то, что рекомендуют авторы-разработчики как запустить несколько экземпляров ботов об этом как я уже говорил на вебинарах обратной связи есть соответствующая тема в этой теме подробно с примерами показано как что делать как прописывать командные строки да а даже есть отдельный ролик который записал представитель ммм да вы можете поступать как тут вам рекомендуют за каким хреном, извините за выражение, он рекомендовал использовать программу песочницы? Я вообще не понял, но это ладно. То есть можете делать так. Можете, конечно, купить соответствующий плагин у продана. Хороший мужик, он занимается разработкой скриптов. Вот у него есть прям скрипт, который позволяет работать с несколькими аккаунтами. Он очень просто настраивается, он стоит денег можете конечно купить вот такое, извините за выражение уебища в сервисе автопостинг вот вам дают такую программную оболочку и вы можете просто тыкая кнопочками настраивать себе несколько аккаунтов то есть это тоже вариант стоит он 1200 рублей надо вот пожалуйста покупать можно сделать еще проще установить на ваш компьютер несколько версий портабельных мазил вот каждая папочка соответствующая версия но у Mozilla есть своя специфика, особенно если у вас, кроме портабельной, стоит еще нормальная версия на компьютере. А могут быть нюансы. Вот Iron, моим любимым портабельным, я пользуюсь, и вообще все, все прекрасно. Вот сколько вариантов, как запустить несколько аккаунтов Mozilla. Но я считаю, что все это реально изврат, и лучше поступить по-простому, ну, по-человечески. Все, что вам нужно сделать, это войти в настройки вашей Mozilla и выбрать раздел «Дополнение». Вот, выбрать раздел «Расширение» и установить в свой браузер два плагина. Значит, первый плагин, который называется «MultiFox» в строке поиска написать на чисто английском языке «MultiFox» и нажать «Поиск». У меня этот плагин уже установлен, и он не находится в списке найденных. Вот так он будет выглядеть. Все, что вам нужно будет сделать, это нажать на кнопочку «Установить плагин», и плагин установится в ваш браузер. Сразу же, не выходя отсюда после установки Multifox, я вам рекомендую установить плагин, который называется ImageBlock. В этом профиле он меня отключен. То есть вам нужно опять же в строке поиска написать «Image... «ImageBlock» блок и установить именно вот этот вот плагин у я такой специфический значок этот плагин отключает картинки при просмотре сайтов зачем это нам потребуется я расскажу чуть позже а плагин multifox он нам позволяет легко и просто запускать несколько копий мазил вот все что вам нужно сделать после того как плагины установлены а если вы не сможете это сделать Народ, дальше, пожалуйста, тогда не смотрите. Дальше будет еще. Не скажу что сложнее, но еще техническая информация. Значит, после установки MultiFox на ваш компьютер необходимо войти в настройки, нажать кнопочку Настройки и выбрать оконный режим. Каждый профиль Mozilla запускался в отдельном окошечке. По умолчанию он выключен. После установки этой галочки можете спокойненько закрывать свою Mozilla и перезапускать ее. В правом уголочке у вас появился значок Multifox. Теперь посмотрите, как легко и просто запускается или создается новый профиль. Нажимаем на этот значок. У вас, во-первых, появляется список профилей, которые вы уже создали. Вот у меня здесь три созданных профиля. Хотите создать новый профиль, выбирайте New. И в отдельной вкладочке запускается еще одна Mozilla. Видите, у меня сейчас запущены две Mozilla. Одна из нормальных рекомендаций, которые вот дал MMM в ролике о том, как запустить несколько копий, она сводится к следующему. Желательно каждый профиль назвать лучше по имени того аккаунта, которым вы будете пользоваться. Это вам просто облегчит работу. Переименовываются профили очень просто. Опять же нажимаете на Multifox. Профиль, в котором вы работаете, именно его вы можете переименовать. Наводим на кнопочку "редактировать" и выбираем «Переименовать профиль» может называйте его как я уже сказал по имени аккаунта я назову его просто тест все народ вот это ваши профили каждый из них просто щелчком вы можете открыть вот и все они у вас пооткроются. обратите внимание у меня сейчас запущено 5 мазил. я ничего не прописывал в адресных строчках да? Я не использовал никаких песочниц, как вот рекомендует МММ. Я нифига не покупал, извините за мой английский, у замечательных разработчиков скриптов и плагинов. Я просто установил стандартный плагин, который доступен вам бесплатно. Ну, Об этом, наверное, не все знают. Только поэтому вот на этом можно заработать деньги. Потому что самое дорогое это блин, информация. Если вы в каждом из этих окошечков будете использовать какой-то скрипт, например, в первой версии вы будете использовать скрипт для работы в Фейсбуке. Во втором окошке, во второй версии вы будете работать со скриптом, который работает в Однокласснике. Причем, обратите внимание, когда вы переключаетесь, рядом с Multifox написано название того профиля, в котором вы находитесь. Вот Елена Орлова, да? В этом профиле в «Одноклассниках» я должен работать с Еленой Орловой. То есть все ваши логины и пароли будут сохраняться. Ну и кроме созданных профилей, естественно, у вас остается профиль по умолчанию. Но это ваш как бы, главный профиль, с которого вы можете осуществлять свою там, основную деятельность. Итак, если вы в каждом из этих окошек работаете разными скриптами для разных социальных сетей, то больше и делать ничего не надо. Начинайте использовать и увеличивать эффективность работы вашего компьютера многократно. Но если вы захотите в каждом окошке работать в Одноклассниках, в принципе, если вы будете использовать 2-3, ну, может быть 4 аккаунта одновременно, и стратегии, которые вы прописали в Едботе, они не, потр... ну, не будут походить на спамерскую деятельность, то есть не будут как-то высокоактивны, то делать это можно чтобы вы понимали почему это делать можно привожу примеры жизни сейчас у очень многих дома по два по три компьютера плюс еще там мобильные телефоны с которых сидят тех же одноклассниках да? а провод подключения к интернету один и стоит там хаб коробочка то есть получается когда работают все ваши домашние компьютеры и они например все одновременно вышли в одноклассники ну можно представить такую ситуацию то все вы идете с одного адреса. Хоть вы и с разных компьютеров, но адрес у вас один. Поэтому, когда немного аккаунтов, в принципе, работать можно. Но если вы решили масштабироваться, все участники тренинга пришли к однозначному выводу, что чтобы что-то заработать на партнерках, требуется вообще массовый трафик. То есть одного, даже десяти аккаунтов здесь будет мало. То есть если вы хотите тянуть нормальный трафик, вам требуется использовать там 30, 40, 50 аккаунтов. Вот тогда вы можете получить ну, какой-то более-менее нормальный трафик из социальной сети. То есть если вы работая одним гитботом, ну вот судя по отчетам, получаете там 30, 40 переходов по своей партнерской ссылке и не получаете ни одной продажи, то если вы будете работать 10 аккаунтами, но ну, умножьте это на 10, уже 300, С 300 уникальных переходов, в принципе, должен быть хотя бы 1 литр. А если у вас 20 или 30 аккаунтов, которые вы купили там на бирже, то трафик, естественно, увеличивается еще в разы. Вот при таком использовании гетбота, при таком использовании входа в Одноклассники с одного IP, не применяя никакие защитные маскировочные методы, делать нельзя. Что же нужно делать? Нужно использовать прокси для того, чтобы... В каждой запущенной вами версии браузера э, имитировался какой-то свой IP-адрес, чтобы каждый браузер с каждого аккаунта заходил э, со своего IP-адреса. А прокси можно купить. MMM предлагает покупать это на достаточно известном сайте, который называется Proxy Elite. Посмотрите, сколько стоит прокси, которые есть смысл покупать. То есть русские прокси... А если вы будете покупать русские аккаунты или регистрировать на российские номера, то вам нужны российские прокси. Почему? Потому что, чтобы вы выходили в «Одноклассники» как бы из России. И стоит это порядка 80 долларов. Но вот это вот реальные прокси, которые как бы не спалены никем, которые имеют нормальную скорость. Вот почему, например, я пользуюсь VPN-доступом? Потому что, когда я меняю адрес через VPN, то у меня скорость вообще не падает. Когда вы используете прокси, скорость у вас будет падать. И вот только для этого мы с вами купили блоки плагин, который отключает картинки. Я скажу сейчас, как им пользоваться. Но покупать вот такие прокси за вот такие деньги на начальном уровне мягко говоря чревато. Можно купить вот эти вот стандартные пакеты прокси, которые стоят ну какие-то более-менее разумные деньги. Я покупал, и могу вам с уверенностью сказать, что вот купленные за такие смешные деньги прокси, они ничем не отличаются от подобранных бесплатных прокси. Где же их лучше всего подобрать? Так как этот ролик будут смотреть в первую очередь люди, которые учатся у меня на тренинге, я очень часто ссылаюсь вот на этот сервис, HiMe.ru. Вот именно на этом сервисе я покупаю VPN-доступ. vpn, -доступ. VPN когда вы работаете нескольких браузеров vpn вам не поможет потому что vpn меняет адрес всего вашего компьютера а нам нужно менять адрес внутри конкретного браузера поэтому нам нужны прокси но если вы пользуетесь хайдми в эти прокси можете взять абсолютно бесплатно вот раздел инструментов прокси листы вы попадаете вот на такую страничку если у вас бесплатный доступ который дается то, конечно ничего интересного вы тут не увидите но я вам всем рекомендовал купить платный доступ к этому аккаунту вам нужно будет вот здесь вот внизу где стоит кнопочка щелкнуть на кнопочку и включить свой платный доступ к этому сервису вас попросят ввести тот код который вы получили после покупки доступа к сервису и тогда вы можете нормально пользоваться списком прокси от HideMe вы убираете галочку все страны Выбираете, естественно, Россию. То есть мы будем с вами покупать или регистрировать российские аккаунты в Одноклассник. Вот, выбрали Россию. Выбрали тип прокси HTTP. Вот здесь больше ничего не устанавливаете. И нажимаете на кнопку «Применить». Сервис вам выгружает вот такой вот список. Это список нужных вам прокси. Причем этот э, список он обновляет. Вам придется, раз вы будете использовать прокси, регулярно их настраивать вот это конечно реальный геморрой но вы можете прописать на настройках браузера как это сделать я сейчас вам покажу ваш прокси и он у вас будет работать то есть все будет открываться скрипты будут работать а потом через какое-то время все остановится это говорит о том что тот прокси который вы используете просто-напросто умер вам нужно из этого списочка выбрать прокси которые помечены с зелененьким цветом то есть скорость работать через этот прокси будет но ну, более-менее нормально вот то что красное, видите или вот так вот вообще маленькая красная это говорит о том что через этот прокси если вы будете работать то у вас странички вообще открываться будут очень медленно ну как будто у вас интернета и вообще нет вы во первых конечно можете этот список выгрузить в excel файл вот здесь вот есть кнопочка и вы можете взять выгрузить это все в excel вам скачается файлик excel вский вот с этими прокси. Вот так как, еще раз повторюсь, его нужно будет регулярно обновлять, я вам не очень советую делать эти загрузки, тратить на это время. Ну, если, конечно, вы работаете там с 10-15 аккаунтами, если у вас больше аккаунтов, то, возможно, выгружать, вам будет легче собирать ваши прокси. Что мы делаем дальше? Нам нужен вот этот вот адрес прокси и вот этот вот порт. Вот даже воронежский какой-то прокси, умирающий. Не буду эти тебя брать, родной. Вот возьму вот этот вот прокси и вот этот вот порт, 80-й. Да? У него нормальная скорость, задержка маленькая, через Новосибирск. То есть буду входить через Новосибирск. Возвращаюсь в один из профилей а, Mozilla. Вхожу в установки, выбираю настройки, выбираю дополнительно. Вхожу в сеть и настройки соединения. Нажимаю настроить. По умолчанию стоит системные настройки прокси. Вы выбираете ручная настройка. И вот сюда, где написано HTTP прокси, вот почему мы брали именно HTTP, потому что он нам нужен для настроек, мы копируем вот этот вот адрес. Ну вот единственное, может быть, для чего есть смысл выгружать, для того, чтобы проще выполнять операцию копирования. Вот скопировал сюда адрес, адрес этого прокси-сервера. Дальше возвращаюсь и копирую его порт. Ну, порт 80 можно было и руками забить. Порт 80. Больше ничего не надо делать. Нажимаем ОК. Все. Если вы сейчас обновите свою страничку, то у вас должен измениться адрес. Адрес, конечно, можно проверять. Два IP. Но ссылку на этот сервис я тоже давал. Вот один из вариантов. Вам придется перед тем, как запускать скрипт, пройти по всем вашим копиям профилей запущенным и во всех этих профилях просто-напросто прописать ручное использование IP. Это, конечно, будет занимать реально времени, но во всяком случае это вас обезопасит от того, чтобы вас не спалили и не забанили ваши аккаунты. Если вы не будете использовать прокси, то бан одного из аккаунтов может привести к автоматическому бану во всех других аккаунтов которые работают с этого IP-адреса. Причем, если ваши аккаунты оформлены одинаково, то это произойдет однозначно и очень быстро. Итак, зачем нам нужен плагин идж блок, который вы установили? Я вот сейчас специально его удалил. И при вас установлю, чтобы вы посмотрели, что это несложно делается. Вот в поиске набрал имидж нашлись мне плагины, соответствующие этому названию. Мне нужен именно вот этот. Нажимаю на кнопочку «Установить». Все, он установился. И теперь будет активен после перезагрузки. Я закрываю и запускаю снова. Вот здесь вот в правом уголочке появился вот значок вот этого плагина. Видите, такая картиночка. Вот сейчас он работает в режиме «Показывать картинки». Нажимаю на этот плагин, он не отключил картинки обновляю страничку и картинок на странице нет видите зачем я это делаю как вы понимаете мы будем с вами работать через прокси скорость мягко говоря и так будет невысока а картинки грузится очень долго вот для того чтобы не мучить свои интернет соединения картинки я вам рекомендую с помощью вот этого плагина отключать вот таким вот образом вы можете настроить вход в свои профили с использованием прокси-сервис. Опять же, пожалуйста, помните, что нам нужны прокси российские. И желательно, конечно, вблизи какого-то одного города. Вы понимаете, что если вы будете входить сегодня из Воронежа, завтра из Владивостока, да, и особенно если вы это будете делать в течение одного дня, одноклассники будут вам задавать вопрос, вы зашли не из того места, и будут просить от вас подтвердить подлинность вашего аккаунта. Поэтому желательно для одного аккаунта входить с прокси конкретного города. Ну, например, используйте там Новосибирск для этого аккаунта. Вот постоянно из этого аккаунта и входите из Новосибирска. Я в названии профилей использую еще приписочку. И с каких адресов я вхожу. Это тоже достаточно хорошо работает. Но прокси, как вы поняли, это ну, реальный геморрой. Я надеюсь, до вас донес эту проблему имеется в виду такие бесплатные, либо дешевые прокси. Дорогие прокси, они, естественно, классные, с ними и скорость не теряется, и они не умирают долго. Но это и стоит соответствующее. То есть, если вы прописываете такие прокси в настройки своего браузера, то спокойненько работайте. Но я вам предлагаю сделать еще проще. Чтобы ничего вот это вот не прописывать, опять же, на нашем сервисе Hide.me, кроме услуги списке прокси серверс есть еще такая услуга которая называется анимизатор посмотрите это тот же самый прокси который работает просто и так как мы с вами используем мозилу вы можете установить для мозилы вот такую вот штучку еще один плагин это плагин называется toolbox для мозилы что он делает он будет Каждый профиль открывать со своего адреса, ну то есть он будет автоматически использовать прокси, только вам настраивать ничего не придется, понимаете. А все, что вам нужно сделать, это вот опять же установить этот плагин в свою Mozilla. Вы должны вот эту вот, вот эту вот страничку открыть из Mozilla, естественно у вас должен быть платный доступ к сервису HiDmi, он открывается по вашему коду. И вы в своем Азилу устанавливаете этот плагин. После установки плагина у вас появляется вот такая вот строчка. с Сходни.ру. Ну, с быстрым переходом на этот сайт. Но самое главное, у вас появляется ваш текущий адрес. Видите? Я сейчас зашел в профиль Елены Орлова вот с такого адреса. Например, в другой профиль Игорь Черноусов я захожу уже с совершенно другого адреса. В третий профиль Polyglot я захожу опять же с другого адреса анимизатор автоматически меняет ваш адрес используя прокси и прячет причем делает это в автоматическом режиме без ваших вот этих вот ручных настроек но если вы внимательно слушали то что я говорил до этого если вы будете сегодня входить в профиль полиглот из германии а завтра в профиль профиль полиглот будете входить из сша то вам каждый раз придется подтверждать что это вы заходите и, конечно, это ненужная активность в глазах Одноклассников. Рядом с адресом есть ключик настройки. Вы входите в настройки, и вам предлагают сервер выбирать случайным образом. То есть вот для этого профиля каждый раз он будет брать какой-то произвольный сервер. Но вы можете взять какой-то конкретный сервер. То есть, например, когда вы будете регистрировать аккаунт в Одноклассниках Polyglot, вот вы делаете это сразу с сервера Румыния. И не случайного IP, а вот с этого конкретного IP. Вот что будет? Вы каждый раз профилем полиглот будете заходить с одного и того же IP-адреса. Конечно, хорошо это или плохо, скорее всего, это не очень хорошо, потому что ну, не вы одни будете пользоваться этим адресом. Но это реально облегчит вам жизнь. Вот Правда, реально облегчит жизнь. Связанное с настройками, с отслеживанием, умерло, не умерло и так далее. И если вы будете ну, не злоупотреблять активностью, то есть будете писать длинные сценарии, то есть не, не менее 50 действий, да? не будете очень часто приглашать друзья, рассылать сообщения, приглашать в группы. Ну то есть будете просто проявлять активность, заходить в гости, лайкать фотки. То есть это действие, которое ну, в принципе не наказуемо, особенно если вы будете ставить большие периоды задержки там 30 секунд в гости зашел 30 40 50 секунд между посещениями то есть вы как бы но ну, не так активно то за такую работу ваши профили ну, сильно банить не будут и все это будет работать в автоматическом режиме и все это будет тянуть трафик куда правильно трафик на вашу страничку вот на этом урок по использованию нескольких копий mozilla я заканчиваю. Вся информация. Есть ссылку на сервис Hide.me. Я давал, но опять же выложу под этим видео. Кто будет смотреть с YouTube, кто будет смотреть со странички тренинга, она будет в дополнительных материалах тренинга. Вот такие, с моей точки зрения, несложные действия вы можете сделать, установив в свою Mozilla ну, два хороших плагина. Один плагин Анимизатор, а второй плагин Multifox. Ну и третий плагин, который отключает вам картинки в браузере. Все это стандартные бесплатные вещи. Ну, кроме плагина от Хайми, он доступен тем, кто оплатил пользование этого сервиса. Оплата тут абсолютно разумная. Можете вот за 890 рублей купить на 6 месяцев этот сервис. Потому что на один месяц покупать, наверное, будет достаточно дороговато. А на полгода за 890 рублей, ну абсолютно нормально. Итак, друзья, всем спасибо. Будут какие-то вопросы. Приходите на вебинары. Вебинары у нас каждую неделю идут. Идут они с сайта IG36, его вебинарной странички. Задавайте любые вопросы, я буду отвечать живому фильму. Всем спасибо, до свидания.